Всем привет, дорогие друзья! Хочу поделиться своей недавней выплаты с проекта Vice Deposit в размере 11 долларов на платежную систему NixMoney. Покажу вам историю операции с данного кабинета. Так, как видите, я вчера запросил 26 января. В размере 11 долларов на платежную систему Nixmoney. А сейчас я, чтобы подтвердить, что денежки реально пришли на мой счет, на мою платежную систему, я перехожу в свою платежную систему Nixmoney и показываю. Вот. 27 числа 12.18 пришла выплата в размере 11 долларов в Vice Deposit. Логин Ванек 13.03. Как вы видите, проект платит. Покажу вам свой личный кабинет. Это состояние программ, которые еще вот на этой неделе у меня выплата еще 2 доллара 79 центов. Это вклады программы их на 142$, доллара. ну и ожидается выплата по всем программам. Адаптация проходит раз в 4 недели. Прогноз адаптации в последнюю неделю. Ваш капитал ваших программ, временный вклад, который требуется для полной кармы. Текущий ролл ваш, индекс за помощь, который ты внес проекту. Ну и ваша текущая карма. 209.99. Каждую неделю нужно делать карму 25%. В течение 4 недель карма должна быть 100% до воскресенья, до 2 часов по московскому времени. Каждому участнику, если приглашают друзей, при регистрации сразу, сразу дают 10 долларов. И при первом минимальном паре на 20 долларов вы получаете еще 10 долларов. И, в общем, у вас уже будет 20 долларов. Тут есть еще матрица. Если вы приглашаете друзей, вы за каждого трех человек, вы получаете тоже. Вот, перейду в партнерочку, покажу вам. Вот, матричный бонус. Я вот приобрел за одну тету при трех активных участников. Которые зарегистрируются и активируют. Ну и пополнят минимум на 20 долларов. Я получу за них 10 ТЭТ. Покажу вам свой график. Выплат. Выплат. Моя стратегия. Как вы видите, я вот наращиваю свои выплаты. Как видите, у меня вот ниже, выше, выше. Видите? но ну, я просто недавно уже пополнялся тоже. И пока график буду уравнять, пока до четвертой недели, ну и часть будет на пятой. И потом постепенно уже буду увеличивать. Для новичков, которые заходят, заходить будут на 20 долларов, стратегия такая. На первой неделе вы создаете вклад 10 долларов, с выплатой через одну неделю 11 долларов. 1 доллар прибыли. На второй неделе вы создаете вклад с вкладом 20 долларов, с выплатой через две недели 22 доллара. И на третьей неделе вы создаете оставшиеся 10 долларов. Через три недели у вас выплата 11 долларов, с вашим заработком 1 доллар. И в общем у вас 4, 4 доллара в месяц. Ну и постепенно оно уже будет увеличиваться. Ну, можно и другую стратегию. Если вы хотите побольше вкладом, например, там, хотите, например, там 100 долларов ввести, например, да? Или хотите до седьмой недели. Например, можете, первый встаете на 10 долларов, второй на 20, на третий 30, на четвертый 40, на пятый 50. На 660 и 70. И потом каждый, Потом э, 7 недель вы делаете опять на седьмую неделю по истечении 7 недель. И потом можете, как выравнивается в график ровненький вы уже переходите уже на следующую неделю. Но ну, это если вы хотите побольше влаживать. Ну и соответственно больше зарабатывать. До 7 недели, если вы будете получать уже выплаты 7 недели, как говорится высотой, то вы будете зарабатывать еженедельно по 7 долларов, а в месяц это будет 28 долларов. Чем выше ваш график выплат, тем больше вы зарабатываете. Всем, друзья, удачных инвестиций, берегитесь, всем пока.